Знаете, <связать> вот. сегодня такое хорошее утро. Просто превосходное. А еще, знаете, мне надо уметь пожалуйста. Вот так вот. Такое сегодня хорошее утро. Сегодня ни, ни один мод Майнкрафта не мне его... Так, наверх и не будет хорошо. Во-вторых. Во-вторых. Это кто? О, походи, пошла, ты не будешь. Я как-то вас не усю. хочу бояться, но одновременно с этим я бы хотел вообще позагрела, чтобы он как-то меня позащитил, поскольку вы то такие. Ну, родители, собственно, как ты мог поехать? Ну, тебя мы объединили, не, не волнуйся. Мы всего лишь возле жили за одну хорошую вещь. Так от этого вечера ты дай обязан 25 изборок. Либо же мы тебя кокнем. Ну, не только. Угу. Интересный разговор. Интересно. Поставьте-ка, пожалуйста. Сейчас. Сейчас еще... Сейчас, секундочку подожди. Я ялочку Я должен подумать. Сейчас. Сейчас подожди. Я... Просто... Я а, а, хочу вам сразу дать, так сказать, все, что вам надо. По вашему голове. Что? А, ой. Я понял. Ааа, Гулям! Косай! Подавайте! Ай! Я сейчас похну. Тихо! Я понял! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо. А вот это было достаточно неожиданно. Они тут? Да, они тут. А вот это было достаточно неожиданно. Так что ты не дал, что они так есть. Си... Тихо. У вас частинку пьете чуть-чуть. Ладно. В таком случае мы сделаем вот. Такую вот фошую сейчас еще поем и наверное управление какая замка все все я сейчас что-нибудь сейчас я что-то Хотя а сильно, ну, пошел мы. отлично. Минус один из если хочешь. Тут еще у нас стоят двое. Это понимаю, там его непроспешно был. Рассмотри. Раз удары. 2 3 вот собака сутула еще не поливает нифига эти опоры сейчас подожди подожди это еще кукну собака такая сутула сейчас кстати я доберусь доберусь, доберусь. Не волнуйся, кофеинчик, не волнуйся. Его таксок. Получить. что не можешь? Да, мы топор ты. Ч, не можешь, да? Ну, и на щит пробить. Пошел нафиг. Отлично. Минус один. Сейчас мы сделаем еще-то. И вот. главное сам а почему а я не понял а почему так насоки управления насоки изращивайте а, а, не наша наша наверное записи сейчас сейчас По погодь погодь погодь Сейчас Они что-то помнят, меня не помнят однако. А они еще мои. На. На. На. На. На. На. Хупа. У нас два голема в дереве появились. Опа. Опа-ча. Минус 3. И не надо ничего давать. Но у нас появились два голема, два потрясающих замечательных голема, Которых мы что должны снять? Правильно, кукольный. А поэтому забираемся. Жодный сюда. И поближе голем На собаках. Получай. Получай. Получай. Акция на спродаж. Получи 100 рублей. Отдай а мне свои ресурсики. Я что сейчас победил с разомчу? Ты не волнуйся. Ты не волнуешься. Отлично. А, просто превосходим. Не надо. Рассказать ничего отдавать. Никому. Ха-ха. Лохи. Так, итого у меня уже 12. 12 железо. С тобой. А у с тобой еще проще будет, с тобой еще проще. если к тому надо было подходить самому и укрывать. Так, ага, я понял, я понял. У каждой, вот, так сказать, у каждой задачи есть свои сложности. А у тебя вот такая сложность, но ну, я тебя понял но это не помешает помешайте рухнуть по-быстрому. у меня мой деревянный топор всегда починенный всегда остренький, всегда наносит ей эти уроды поэтому с тобой мы сейчас очень быстро расправимся отлично Это у нас уже пятнадцать пятнадцать железо. Они опять сейчас вспомнили Нового Гольма, я его опять акукоритную. Без этого я не, не могу. Ух ты, какой здравствуйте. Здравствуй, мальчик молодой. Ты продавать не прошел свои ресурсики, я всегда буду Ты их скупи. Да, я очень, хороший человек. Продави свои ресурсики. Ух ты. Ух ты, какой ты дорогой засранец. какой ты жаб нет. Ух ты, там еще один. Это не пригодится, это не подожди, дорогой. Будешь. Сейчас я тебя хукаю. Ты-то да. Сейчас можно ступень. Ты сдохнешь? А ты сдохнешь. Опа. Отлично, мои два изы. Мой желез, как у меня в пам пам пам Это просто превосход. А так. А я заработала свое железо. Я так и у нас уже есть 4. четыре изумруды что я за эти четыре изумруда сделаю слово на черта даже у обычного фермера все продается за 350 изумрудов дорог. ну ну ну ну у меня мука а мы можем кстати, немножечко помочь нашим растениям вырасти. В любом случае их размножить. Ведь как мы знаем, растения это очень и очень хорошо. Особенно, когда они с них выпадают семена. И здесь я теперь могу еще немного увеличить площадь их. Так. Чуть-чуть Чуть-чуть. Так, -чуть. что я у тебя могу купить, в принципе? Это, это только мой Mm -hmm. понятненько все понятненько что ничего не никак. вот такие вот дела да и чем мне тут еще делать я пока еще друга что можно построить или развить я вот так думаю без спинку в следующую серию mm -hmm. построить или продавать этому чуваку шарс Дорогой мой скупщик. Подожди. Подожди, подожди, подожди, подожди. Скупщик дорогой, ты меня не на подождишь, мне кто У меня тут одна проблема появилась. Ну, не проблема ставим, я любимаю. Любимый мод, мод в Вэнкрафте для него специально ковчок. А два топор. Я же потом не скажу. Так. Скупщик, я сейчас пройду. Так, где это? А где он? Куда он сорли? Ах, вот ты мой красавец. Ты мой красавец. Иди сюда, иди. Иди сюда, моя красавица. Это а, так тебе так победа. Ну ладно, я тебе так люблю. Ничего страшного. Мне, в принципе, не мешает а вот такая вот у меня работа. И я же и зарабатывать. Немножечко железика. А, собственно, а почему бы и нет? Ну потом будем помогать это деяние, а сейчас мне надо разбиться. И у меня уже как изумрудов. А так, скупщик. Недалеко от кассы. Недалеко от кассы. А, ты сейчас будешь покупать? Да, конечно, шерсть это очень дорого, особенно сейчас. Сейчас очень мало натуральной шарсти. Поэтому, конечно, я буду покупать еще. Это хорошо. А сколько? За стак шарсти. главное, ну, нужно. Полстака шерсти, и тебе будет один изумруд. Ага. Ну, конечно, так себе дебильничка. Можем тебе повыгонить. Свою Повернулся пик. Но там вы видели цыду Вы видели? Один стап не это... один из живот. Это такими демками мы очень много будем развивать. Я предлагаю нарубить. Так, кстати. А хотя у нас есть. Сейчас мы немного сделаем небольшую. Ну, ладно, это я сейчас просто покажу, что хочу передать. Сейчас мы сделаем небольшую гостиницу. И э, там гостиница, короче, да. И там будет один, ну, одна кровать. Э, это будет один. 2 изумрудника 2 она недорога, но ну, это ежедневная плата поэтому я думаю то, что вполне себе приемлемой сна на, на одну ночь там будет там будет тепло и там будет ну как бы охранник я вот уже в найму, на него когда меда семи себе пронесет доход. Ну, э, сегодня.. Короче, что мы сегодня сделали? Мы сегодня заработали 4 изумруда. Что вполне себе неплохо. Я считаю. Хотя нет, за. Мы заработали сегодня, получается, 4 изумрубика. Да? Убили пару големов разобрались с бандитами, но я думаю, что они к нам еще прокрутся. А, куда? Один раз залетели туда, еще и второй раз залезет. Тем более нечего кажется, что это была целая банда, а это всего лишь были вести, так сказать, помощники. Поэтому что будет дальше, никто не знает. а Вами желаю удачного дня всем приятного, так сказать. А вам желаю удачного дня, спокойной ночи у тех, у кого ночь, и хорошего время сопровождения до следующего видео. А мы с вами скоро увидимся.